Нужно задавать. Это все зависит от настроек веб-клиентов и веб-сервисов получателя, даже от разрешения монитора. Например, чем шире строка, тем больше влезет символов. Но, ну, как бы так принято, что прихедер это не абзац, не два абзаца. Предложение. Чем четче, яснее вы выскажете свою точку зрения, э, своё свою тему в прихедере тем больше шансов на открытие вашего письма это как бы расширение темы вашей темы вот да я не очень правильно говорит в каждой письмо по-разному я повторюсь нету четких ограничений в символах на заголовок или на прихедер все опирается на здравый смысл на здравый смысл и логику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 Вот, для нее большая картинка, большая кнопка, мы акцентируем на этом внимание, плюс у них продолжительные по времени, более продолжительные по времени акции, как бы, могут постоянные, мы их во вторую очередь показываем, ну, соответственно, вкратце, лучшее предложение для бизнес-класса или лучшее предложение неделю показываем, Можем можем, допустим, эту информационную часть оставлять в меняя только верхнее акционные предложение, Или же если данные предложения становятся не актуальными, то менять и предложение следующие, следующее контентные. Вы дальше можете на следующем слайде видеть бизнес информ... предложение для компании Signum. Компания Signum занимается реставрацией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 Создатели и рассылки создателей шаблона уже немножко устают и думают, что они разместили все, что надо. И на хутер как правило, большого внимания никто не обращает. Футеры пишут, ну, логотип, ну, может быть, соцсети. То есть футер считается чем-то таким мелким и неважным, а очень-очень зрязным. -очень Если вы считаете себя серьезной организацией, стоит в футере указывать ваш физический адрес.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 Заказать шаблон. шаблон вы можете на нашем сайте, разделе, на сайте epoch.ru, в разделе шаблоны. Есть такая возможность, это продать шаблона. Там есть примеры наших шаблонов, объяснение, сделанных с нами шаблонов, объяснение, что это, зачем было сделано, зачем вам нужен шаблон. И, в общем-то, при наличии вы можете, ой, при желании вы можете заказать себе шаблон.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 Это зависит от вида вашего изображения. Если это фотография, то это JPEG. Если у вашего изображения мало цветов, это PNG. Однако стоит учитывать, что, допустим, зеба, он не умеет отображать прозрачность PNG, если вы не указали фиксировано ширину и высоту. А вот еще важный момент: ваши изображения должны стопроцентно соответствовать указанным размерам.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 Многие хотят письмо с флэшем. С флэшем? На данный момент нет такой возможности рассылать письма именно с флэшем. Есть возможность до псевдо делать псевдофлэш, допустим, псевдо-видео. Когда вы заворачиваете скриншот изображения картинки, заворачиваете в ссылку. Таким образом, получатель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 Полноценный флэш, как, допустим, флэш игры, флэш сайты, ставить нельзя в темплете, точно так же, как нельзя в JavaScript ставить. К сожалению, все почтовые клиенты, особенно десктопные почтовые клиенты, просто повырезают и не будут поддерживать эти функции.